Ма ушла, но на душе осталось На улице плюс 20, а снег внутри не тает На беге не справляли, пока вы все валялись Я полз к мечте, ногтями в грязь отбиваясь и навидался, и ровных пацек дорожки дорожка шишками опыта цена, ограждая шрамами заметки Мне золотой был клетки, зато не умер с голуба В ранних походах дома, детство в подвалах Проебанно то ждал чего-то У меня нет ничего, я не достиг ничего Душой богат, в кармане ноль, для вас я нищий в бог, что дальше, для размышлений пищи Тут хватит каждому, я здесь не для продажи таланта своего Во мне его число, но сколько отметки ноль Не сып на рану, соль, мне 22, я проебал друзей С ними чтит себя, живу в чужом городе На весь мир, озлоблен. А злобом голоден до эмоций Как бесчувственный робот, в центре мегаполис, мимо людей Жалость. Кому ее излить, кто готов стать моим падает тот, кто потом насрет, тот, кто кроме бабла ничего не ебет. Тысячу раз больни, когда тот, кто близок предает. Так что хватит, топ. Я сам себе друг, я сам себе враг, я сам себе тот, кто без забот, с субурь, сует мелом. Пусть неумело, но смело задирал планку вверх. Но она почему-то постоянно падала. Пиши добре, идите нахуй. Голову разрывает мысли, каждая там злая Каждая самое малое и незначительная Влечет последствия те, что нести критичным Все как обычно, грань срыванная не дает нам Бог Крест, тот, что не сможем нести мы снова встав после С Нелепые подножки, я буду улыбаться Грею лицо на ярком солнце Я буду жить и смеяться, не вам на зло, а в свое благо Душу тепла хотите? Вы для вас лишь пустота, там дороги вдруг разойдутся И не успели попасть Прощаться, значит так надо, друг Значит так надо